У нас сегодня было поступление на склад э, новой умывалки. Ну, это старый вариант. Он выглядел вот так вот. Э, гель для очищения лица без парабенов и э, без содин лауресульфата на травах компании Каоке э, Раньше вот он выглядел вот таким образом. Вот моя любимая <laughs> заюзанная баночка, которую я использую. Он очень, мне очень нравится и запах, и консистенция. То есть раньше он был вот таким вот.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 Наносим гель для очистки кожи и слегка массируем. И теперь снимаем это дело ватой и вата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 Нет следов ни бибикрема, крема ни теней. Смотрите. Полностью чистая рука. Я считаю, что гель с своей задачей справился. Если этот гель был заявлен как гель для проблемной кожи и для чувствительной, то этот гель он идет для ультрачувствительной кожи. В составе здесь Центелла Азиатика. Экстрат розы, он очень приятно, кстати, пахнет розой. И э, я уже носила его на руку, когда э, я ехала за рулем. После этого я чувствовала разницу а между той рукой, на которой он был нанесен, и на которой он не был. Та рука, на которой э, я помыла этим гелем, она э, была более напитана, такое было чувство комфорта. А в то время как кожа на второй руке чувствовала какую-то сухость от кондиционера машины.